Много лет мы говорили о том, что именно при Путине Россия придет к фашизму. Путин – это крайняя форма а вот, а мафиозного террористического государства. Любой, лю, любой вариант после Путина будет лучше, я настаиваю на этом. Неважно, как он будет называться. И опять попытка значит, снова разбить либеральные демократические силы. Это кто у нас либеральные силы? Это вот сеслибы, которые работают на режим? Это вот Чубайс, Чубайс, наследники Гайдара? Вот надо прекратить заниматься вот этим делением на квартиры. Это ровно то, что мы Запад слышит уже много-много лет. И вот это все вот эти а, грантоеды, которые, которые живут на западные деньги, продолжают повторять эту мантру. Это, это, на самом деле это есть трагедия, потому что мы попадаем в, в, в замкнутый круг. О, не, не дай бог, Путин это плохо, но может быть еще хуже. Это мы слышали при Гитлере, это мы слышали при, при Сталине. На самом деле, вот повторение этой, этой мантры – это лучший подарок путинскому режиму. Потому что это полностью оправдывает а, а, ту, ту а, линию, которую гнут соглашатели на Западе. Это, увы, это факты. На самом деле, здесь никак, нет ни одного свидетельства этому. Это вот ровно то, что мы слышали при Медведеве. Режим может эволюционировать. Споры кончились уже. Путин – это фашистская диктатура, крайняя диктатура. Да, Любой вариант следующий будет означать, что в ней начнутся какие-то изменения, потому что после Сталина все-таки началась оттепель, не потому что они были такие хорошие, а потому что все-таки есть требования экономические и политические, вынуждающие их идти на, определенное, на определенные послабления. Пока не будет четко зафиксировано, что Путин, Путин конкретно его режим является абсолютным злом и угрозой всему миру, мы будем возвращаться, это будет сказка про белого бычка. И ровно, ровно, ровно с этим, как Байден едет сегодня в Женеву. Но ну, действительно нам, а с кем еще разговаривать, как с Путиным? Не дай бог, Путина не будет, что будет через 5 или 10 лет. Россия погрузится в, в, в Амгу. А сейчас такое ощущение, что у нас там просто светит солнышко.